А игра под названием Scarlet Texas. В общем-то, от Bandai Namco, вышедшая в прошлом году. Заинтересовала она не только меня, конечно же. А как же еще? Игра вышла не так давно. На самом деле, я поискал ролики. Ну, в принципе, достаточно много, естественно, без этого никуда. Ну и не сказать, что прям, прям много. Чем-то уже мне напоминают э, выбор, где просто дают двух героев. И, естественно, мальчик девочка. Так, Юита Сумираги, он родом из великой семьи потомков, отца-основателя. Он веселый и жизнерадостный юноша с твердым характером и добрым сердцем. После того, как Опи спасли его в детстве, он решил поступить на службу добровольцем чтобы тоже спасать людей. Он боец ближнего боя, пользующийся сочетанием быстрых атак мечом и телекинезом. Так, а про девушку почитать можно, да, как бы? А Касанэ Рэндалл. После вербовки в опе она стала элитным кадетом Академии всегда была лучшей в классе. Спокойная, рассудительная, скрытная, открывающая душу лишь своей сводной сестре. Она всегда верна сестре, ради которой сделать готово что угодно. Она боец дальнего боя, пользующийся сочетанием дальних атак, ну и несколькими клинками телекинетом. Но мы будем играть за парня. История у нее интересная, меня интересует И Было бы очень хорошо, если бы они еще даже очень-очень Даже бы различались Учитывая, что это не брат С сестрой, как часто делают В играх Плюс это два совершенно, скажем так, разных человека. он типа добренький Такой прям утипутенька, но все такое Скрытное, лучшее в классе Без этого никак, но выберу Его, он мне нравится, он такой В принципе ничего так выглядит, парень Нормально, я бы даже, может, закосплеил да-да-да, смотрите. У, блядь. Ну, естественно, что в глаз-то, не в рот. Озвучка, по-моему, японская стоит. Читать придется много. Ёпт, что происходит? Ты должен жить во что бы ты ни стал. Блядь, давайте аниме посмотрим. Ребята, это аниме, отвечаю. Считайте для вас, что это аниме, только с моей сюжеткой. Так, с помощью ведения здесь можно создать различные места, качественное, бла-бла-бла. Отвечай, аниме, смотрим, <свят> ребята <свят> Подключаю кабель виртуальной мысли связи Будет куда больнее, чем во время тренировок Придется потерпеть Вот и я там, какой-то Все показатели в норме Начинаю подключение кабеля с а! Ладно, арать, думаю, мне не важно, не нужно <свят> Так, что происходит? Это действительно происходит? Так, я сам протагонист, который молчит, я буду пиздеть за него. Да, да, именно вот это и происходит. Блин, я представляю, как он больно нахуй. Так, кто не потеряет сознание, тут подходит, типа, или что? Так, яйца в кулак! Яйца в кулак! О, подключение, да? Не падай в обморок, блядь, нет. А он будет говорить. Так, вот на что похоже Сас. Почему он пиздит? Я должен за него пиздеть. Хорошо. Снова кажется у тебя все в порядке. Ну, ты, ты, салфа, Этот экзамен салфа, на пригодность определит, какой взвод шикар. ты пойдешь. Старайся изо всех сил. Так точно. Здесь в игре он будет меньше, что это. Так. Личность подтверждена. Экзамен пригодность для работы в отряде <потворчут> подавления иных. Начинается Уничтожить всех иных Так, я буду играть с клавой мышки, пожалуй Так, передвигайтесь с помощью вас Управляйте камерой с помощью IQGL Блять, ёбаный урод Сбросить камеру можно R, чтобы изменить настройки камеры Бла-бла-бла А чё, мышкой крутить нельзя? Типа... Блять, как крутить камерой? Подождите... А, все, мышка есть, ёбаная А чё тогда раньше-то это самое? Вы сказали бы мышкой? Так, смотрите, это мое сердечко там, это мой пульс. Так, чтобы изменить настройки камеры, нажмите сеть. Так, это последнее испытание, я должен быть готов. Что-то начался. Я щ... Представьте, это типа опенинг перед началом аниме. Типа тренировка, ну опенинг, да. Используйте правил, чтобы добраться до определенных мест. Успех, я даже, блять не перепрыгнул. Если я смогу выполнить это задание, то стану полноправным членом ОПЕ. Еще немного, и я притворю свои детские мечты в жизнь. А, в реальность. Ну ладно, в жизни реальность. В принципе, я близок был. Так, а я... Туда бегут хоть? <пас> да, туда. <пас> О, ебать, здорово. Нихуя себе. <пас> так, с помощью текина засправлюсь с любым иным. <пас> <пас> То есть я могу при поднимать... Так, захватить цель с помощью кюшечки. А нажмите еще, чтобы отменить захват. Ну, это, естественно, как бы классическая хуя. Хорошо. Так. Ловись, сука. Ловись. Отлично. То есть захват цели нужен для того, чтобы я мог метать в них предметы с помощью телекинеза. Так, ладно дальше? Так, это пси-излучение вот это фиолетовое, как я понимаю, мое. 80. А сейчас нас будут учить этим самым, атакам ближнего боя. ют сражается с помощью телекинеза и ударом мечом. Хотя таким мечом рассчитан на близкий радиус. Он может ошеломить противника и скорость. Также он подбирается к врагам поближе и атакует их по очереди. используйте левую кнопку мыши. Так. Немного заряжать шкалу, Телекина Считайте оружие телекино, чтобы быстро справиться с врагами Хорошо Изменить что-то там можно в настройках игры Че, даже захватить нечего Ладно, поехали Так, ладно, пока что изи Хорошо Так, шаг Ага, это успех Ну, уклонение Ну, shift, я хотя уже, кстати, привык в годике на альт Но это ладно уже. А что альт значит? Альт пока ничего не значит. Надо будет его, наверное, на уклонение поставить. И будет ни хера. Так, а, что захватите с помощью, используйте QG. А, неудобно ничего. Ну ладно. Так, значит только пробел и вот у... атака. Ну это ладно, не проблема. А ты че ещ ⁇ жив? О. Рубящая атака. А, на ну, это в прыжке тик. Типа. Все, я понял. Вот так. да, Отлично. Все, я всех отрубил. Идем дальше. Был, так меч классно убирает на самом деле. Очень неплохо. Так, это как бы ускорение. Да не, зачем типа, если есть телекинез, а что схватить больше нечего? Вы думали, что если мне дадут телекинез, я им не воспользуюсь? Да вы что? Так, вот здесь что-то сейчас будет. Нажмите целый во время движения, чтобы выполнить атаку с разворота по большой области. Хорошо. Бля, очень классная музыка. Ага, хорошо. Лови. Так, да-да-да, я уже помню, что и телекинез, и все такое, типа все по очереди. Так, ну-ка, зажми! Зажми! Так, как тут уклониться-то? Я уже забыл на какую кнопку. Я боюсь их просто, что они что-нибудь подрадут ко Ловиться, сука. О, успешно. Лови, Блин, они стали лучше, чем я думал. Это, наверное, их нормальная, обычная жизнь. Так, при попадании врага с помощью атаки или этим, вы используете атаку активную мощную последовательную атаку объекта. Хорошо. То есть после ударов держите три атаки с помощью Угу, хорошо Так, а у меня все волны пошли. Все, я понял То есть Надо прям удерживать Ага, хорошо Так, уклонение, конечно, на не Очень удобно Ну да ладно Данное, что я выполнил, конечно. Okay? Так, изучив атаку Подшагивание с последователем телекенической объем объемы и число случаев, когда можно использовать их друг за другом. Убанав атаку, подшагивание следовательно последователем атаку. Короче, я понял. Так, если я сделаю все, чему нужно за время тренировок, то наверняка смогу победить. Ух ты ж ебать! Ты охуела! Иди сюда, блядь. Блядь. Ладно. уста. Так, ты его слабо нес. Да? Ага, отлично. Отлично. А, ну то есть это двойная. А Они плохо. Я удался лишь раз на себя напасть и все. Так, откройте библиотеку в главном меню, выберите раздел справки, чтобы еще раз писать информацию об обучении, не забудьте заглянуть в этот раздел, когда что-то там потерять. Ну, задание выполнено успешно. Экзамен на пригодность завершен. А вот у кончился, как раз музычка закончена. О, заебался. Отлично, на этом твое обучение завершено. С завтрашнего дня ты официально состоишь его после. Но, Но до этого вы, кадеты, получаете увольнительную 24 часа. Хорошенько отдохните перед тем, как приступать а к службе. Есть, это как военная служба. Так точно. То есть это как военная служба идет у них здесь. Интересно. Пока что мне нравится, честно. Алло. Пишите в комментариях. Ставьте палец вверх. Ну, город выглядит, конечно, так себе. Вся эта реклама... Я понимаю, они пытались изобразить это типа билборды, но выглядят эти билборды, конечно, не сахар. Эй, Юкита. Как там экзамен? Наги. А у тебя как все прошло? Наги Карман, кадет Опи. На экзамене, ну, думаю, я справился очень даже неплохо. Так, очень даже или неплохо. Выглядел ты с подключенным кабелем, стал не очень. А, это было и правда больно. Ну, стало нормально, как только я привык. А тебе как погляжу было весело Фух, в своем репертуаре? Значит, завтра мы будем в Оппи, как и мечтали. Не могу в это поверить. Ага. Что такое? Кажется, ты что-то не очень рад. Нет, я даже сейчас. А я тебе не рассказывал? Когда я был маленьким мальчиком, меня спасло солдат Опер. Вот и я хотел туда же вступить, но... Но что? Что? Потом я все пытался понять, это и вправду моя <связать> <цель>. <связать> э, Я здесь потому, что кто-то меня спас. Вот я и думаю, нет ли лучшего способа <связать> спасти побольше жизни? Ой, ой. Э, мы просто не можем взять на душу такой груз. У каждого человека есть свой предел. Мы в опе, и мы сражаемся с иными, так что давай выложим все на полную, нам деле. Да, ты прав. Наверное, я просто слишком волнуюсь. Сначала я должен стать настоящим членом ОКИ. Спасибо. Твоя благодарность не останется незамеченной, господин Юита. Так, что ты собираешься в гробницу в Сумеране? рассказывать предкам каждой мелочи. Так бесит. <связать> ну, дело не <связать> только в этом Гробница Сумираги сейчас происходит сейчас Совместная акция с Баки Ой, вкусненько <связать> Что? Но, гробница Сумираги, это же твой фамильный склеп Я знаю, Никуда что это туристическое место туристическое Но там и такое бывает Да, я слышу, что это случается чаще чаще Отец так решил А, да? Надо отправить сообщение отцу и брату. Хватит все равно не ответить. Я, конечно, знаю, что он не хотел отпускать тебя опере, но это уж слишком. Когда он... Чего? Председатель... А, в совете, то всегда улыбается. Такое впечатление, что он даже не чего, а лживый. Ну, то есть, он все-таки палит. Как, бы, как бы ты бы ни был, я отправляю ему лишь простые сообщения. Получена мыслиграмма. О, брат уже отправил ответ. Отличная работа у тебя получилась. И что там говорится? Я прочитал раньше. Как охуенно! Это же, блядь, прям все Неужто ты похвала от командующий самурай? Но все, повышение у тебя в кармане. Неудачная шутка. Брат не собирается вычать мне жизнь, лишь потому, что он главный командующий ОПЕ. Ладно, ладно. Я не прав. Ага, так тебе и поверил Если действительно хочешь извиниться, отдашь мне брелок с Баки, который получит предсказание Хорошо, я понял, понял Я тоже возьму предсказание, отдам тебе свой брелок А потом побегаем за девчонками так, А, когда ты со мной, у меня больше шансов Что? Я просто делаю всю работу за тебя По-моему, на меня чем-то похожа Свободная карта Блять, как это мило. Так, по мере продвижения по сюжету вы будете получать сообщения от разных персонажей. Сообщение можно писать в разделе главного меню библиотека. Также на экране мыслиграма перейти с помощью F5. А давайте попробуем. Блять, мини-карта отображается в верхней правой части экрана. Не видно ваше непосредственное окружение. направление цели, включая или выключая мини-карту, настройки, меню настройки. Карта местности можно открыть и посмотреть следующую цель. Хорошо, карта, это все такое. Наконец-то все окончено. Так, а ты прям любишь баки. Так, F5. Хочу посмотреть. Так, библиотека добавлена испытания. Вы можете получить награды за достижение целей. Так, если видео наберет, ну, 5 лайков. вкусненько. 5. Давайте давайте начнем с мало. Будем продолжать. бы продолжать проходить данную игру. Теперь поехали с... С заданий. Так, благодаря... Так, заберите товар из магазина. Официальный магазин. Благодарю, что отцоветесь с нашим клиентом. Загруженные ваши товары уже прибыли. Может, получить их в магазине. Не забудьте о них. Ладно, это мы прочитали. Как там? Ниже просто вот так. Наконец мы стали официальными членами ОПИ. До сих пор не верится. Только я подумал, что нашей адской учебе тренировкам конец. Как подкрался итоговый тест. Несколько раз я чуть не сдался. Но благодаря тому, что мы были вместе, я все-таки прорвался. Конечно, мы добровольцы, так что, думаю, нам придется непросто, но с нетерпением жду возможность служи... служить вместе с тобой, как часть 567 класса ОПЕ. Ну и отчет от брата. Естественно, отличная работа, бла-бла-бла. О, на эскейп можно выходить. А ты и прям любишь, бы. Так, ну от него мне вроде как становится спокойней, как о той плюшевой игрушки, что была у меня в детстве. В детстве? А что, боки тогда продавались? А выглядит ничего ну, так не а мне нравится, в принципе А разве нет? Мне кажется, что на его милоту отзывается сама моя ДНК Так, почему я, кстати, с оружием хожу? Почему у меня меч со спиной? Ну ладно, может быть, каждый владелец ОПИ ходит с своим оружием Ух, сколько здесь Всякой информации Жалко, что она не переведена Блядь, это было бы Достойно Это 0.2, что ли? Это визипостер постер с Араси такой крутой, он точно мне нужен Интересно, где его можно найти? Одна моя подруга как-то искала постер Вот только Кёка Не занимается пиаром, как Араси. На 0.2 похоже, вот честно Так, что это такое зелененькое? В некоторых местах можно получить предметы Данные об окружности, предмета другого типа Хорошо, спасибо Так, а я могу, да? Бегать по дороге, кстати а как это хорошо. Ой, какие молодцы. Какие же они красавцы. Так, вы можете сохранить игру вручную. Поговорю с хроникером. В желтом также игра периодически сохраняется автоматически. Так, магазин сохранить. А, вот это сохранение. А давайте. Я воздух, я тень. Чтобы узнать подробнее, загляни в мысли Так, первое сохранение мое. Неудобно иногда на Enter нажимать, если честно. Надо будет попробовать с геймпадом в него поиграть. И еще в эскейп, не всегда на эскейп. Так, магазин. Я воздух, я тень, загляни. Да стой, да подожди. Назад магазин. Давай назад. -а -а -а, так, вы можете покупать или продавать боевые предметы снаряжения в магазинах. -а -а -а, предмет, добавленный с дополнение, будет отмечен звездочкой. Хорошо. Новые товары добавлены в очередь. Что я все могу купить? Или это я все, что могу получить? А, это все с dlc Не обращайте внимания, это так себе. Как бы. Ловец Ну, вот давайте вот ловец снов я заберу один. Все, отлично. Этого мне пока хватит. Вы можете хранить игру, это понятно. Блин, а как же выглядит? Смотрите. Мир.. Не сказать, что стал прям супер-пупер. Тут обычные, весьма обычные билборды сделали игру в том году. Неизвестно ближе к какому году она, да? Ладно, вот эти красные хуни меня уже напрягают. Но это скорее всего какие-нибудь, не знаю, свет какой-нибудь эти. Ну, эти как их называют-то? Лучи-то. Но город выглядит достойно. Я, конечно, пока не вижу его сверху, да, как есть. Но он как бы выглядит ближе к реальности, вот честно, да? Вроде бы игра такая ближе к, ну, ближе к киберпанку. Из-за способностей телекинеза, которые у них развивают, и способности физические боевые. Но игра больше кинофильм, поэтому, считайте, смотрим аниме. Знаете, что мне надо попробовать проверить? Сейчас. Я не хочу пропускать просто. Многие люди пришли выразить свое почтение. Кстати, вот эти девчонки вполне милые. Что? Правда? Но я их не видел. Поверить не могу, граница твои семьи туристическое место. Ты их прямо из высшего общества. Мой отец с братом? Да. Но не я. Ну, одного из тех самых великих родов, твой отец, председатель, а брат, командующий рода. Вот, так это отец, ты просто... Молит, похоже. А похоже они все втроём. Кроме того, ты прямой потомок нашего отца-основателя, героя спашего человечества о весной вымирании. О весной вымирании. Интересно, каким он был? Может, на тебя был похож? Он ведь как и как твой предок. Да. Он мой предок, но это было более двух тысяч лет назад. Я точно не чувствую себя его потом. На этих записях, что сохранилось, он всегда в маске. Даже если мне говорят, что он мой предок, как я могу быть в этом уверен? А, я понял. На самом деле он похож на злодея из фильма ужасов. У него уже пострадало лицо во время весны вымирания, да? Ой, бля. Твой папаша папа был бы на меня расследован такие слова, обоснователи наших. Ничего страшного. Я же не отец. Но это действительно так. У рода всегда было много власти. Потому что не старайся. Помню, твой отец разозлился, когда ты сказал, что не хочешь быть ни политиком, ни чиновником. Хватит, это моя семья. Лучше давай получим предсказания от не хочешь помолиться своим предкам? Тогда идем. Так, есть. Давай посмотрим одновременно. Точно, эти предсказания определяют, что нас ждет воппи. Внимание, марш! Вас ждет большое несчастье. И у меня О, это не к добро. Ну все, я умираю, слушай, может потом сгоняем в кафе или еще куда а, Брелок баки у нас уже есть Может теперь отправимся в город Видение, видение или видение? Видение, пусть будет Так, получим брелок на ключи из баки На ключики Бля, брелки, кстати, собираю, мне нравятся На которых сообщениях можно дать ответ И если ответить с помощью этого, вы можете получить новое сообщение на ответ иногда дается определенное время. О, конечно, конечно, конечно, ничего себе. Так, что там? Так. О, я храникер твоего взвода. Задача хреникера очень важна. Мы наблюдаем за сражением войск. Как, как, ли, как листать-то? А. Кстати, байк мотой, мое любимое средство передвижения, легко доберется до магазина. Я там подрабатываю, так что заглядываю в любое время. Наконец, хреникер должен оставаться независимым и не приобр... не при... <coughs> не предуб... не предубежден. Нам запрещено сводить общение с целью. Если тебе не нужно что-то записать, делай вид, будто меня здесь нет. Я буду следовать за тобой тенью, куда тебе не потребовалось отправиться. Не пытайся взаимодействовать со мной вне рамок моих обязанностей. Так что, так будет лучше для нас обоих. А вот, все, крутится. Наконец-то. Сначала не хотелось. Так, классная шутка, САС, не так ли? Хоть это виртуальная связь, но все равно позволяет делиться сообщениями. Кстати, а как расшифровывается САС? Кажется, нам объясняли, я не помню, стронг что-то там систем? Э -э так, ладно. Ах, да, Наги, не забывай, устанавливать защиту мысли при использовании. Если этого не сделаешь, связанный с тобой партнер сможет услышать каждую твою мысль. К примеру, если ты подумаешь о ком-то, что она очень милая. Что? Какой кошмар, ты знаешь? Теперь я не уверен, что это хорошая идея. От этой САС может быть больше неприятностей, чем польза. Надо быть осторожнее. Так. Знаете, что я хотел по попробовать в настройках кое-что сделать? Смотрите, я тут в графике. Вот на ТХСХ сглаживание сделаю. Да и нет, все равно билборды, они какие-то... Ну, они, может быть, и получше, но чем дальше от них отходишь, тем больше они такие репристые. Я понимаю, что это все голограмм. Но Выглядят они, конечно, не очень качественно Так, я вижу а Я вижу, да. Усиление здоровья, МК-1 Одна штука Но мне нравится игра, честно Почему? так то блядь, я ее пропустил Ну, ладно Ничего страшного Так, а я как-нибудь бегать О, бегать быстрее могу Воу! Блядь, я ловил себе эту Так Легкое желе, одна штука Пока непонятно, зачем я это все собираю Но думаю, пригодится Я очень рад компании Bandai Namco Конечно, что она вообще делает вот такие подобные игры Во-первых, есть люди в городах Те же самые машины Да, э, скажем так, это не супер-пупер Какие-то там Новые технологии, все это добавлено туда, там переходить нельзя О. Что? Опасность в районе? Что? Иные? Тревога? Но ведь в прогнозе говорю, что сегодня шанс появления иных нулевой А, мы вместе с ним типа шли, ну почти Ну, Но... они на цветы похожи Что иные? Откуда они взялись в город? Сейчас еще САС какая-нибудь приедет, да? Всем отрядов, ускориться. Не пропустить вторую волну. Огонь! <свистит> <свистит> <свистит> так они же и в город, в дома могут попасть. Что не так? Я теперь понял, почему билборды выглядят так. Предупреждение о перемещении. Они отправили в бой Алых Стражей. Сейчас покажу, Да. Тех, кому мне стоит стремиться идти в бой, быть таким же крутым, и все такое. Такие все разодеты, все такие, о -ля, ля Это, скорее всего, братья, кстати. Ну, или брат и сестра. Карен <с notified> <служии> <zooming in> и Фэбуки. Ну да, вроде бы Да-да-да. Брат и Карен Треверс. Фабуки! <couldn't believe unhealthy> Гражданки. Фабуки. Фабуки спринт. Ладно, не брать этот. Ночь похожа. Карант вернций. Фабуки спринт. паук Паук Пол фабуки. План А. В движении. полк, полк. Ну ладно. Всем гражданским направляется в убежище. Чего-то конечно показывают. О. Типа суперспособности там заморозка, лед. Ого. Эй, Юйто, нам тоже нужно убежище, мы пока еще не настоящие, настоящие солдаты а, а? а, да, да, конечно Бля, я уже думал, пойду понесить Че реально бежать? Директор, я вас умоляю, получи нам А Так это потом Или надо сначала ответить на нее? И на нее можно ответить? По сути, тут нулевой уровень падения это очевидно, ладно, ответить. Учитывая, что это лишь прогноз, надо понимать, что он может быть ошибочным Надо оставаться бдительным Опа-опа-опа-опа-опа-опа, конечно, сейчас я, блядь, ага. Ох ты зараза! Ах ты! блядь, Падла. Так, ладно, надо бежать, прям бежать. Иной побежден одним ударом. Симтион первого класса гинал моего по прозвищу Мозгократ. Просто невероятен. Ого, гиперскоростное уклонение, электрический разряд. Только коррент Треворс может использовать столько способностей. Он такой крутой. Это ведь он может копировать чужие способности. Да, вот почему он может использовать эти способности. Это практически жульничество. Ну да, выявить самые классные способности. Это еще что, иной пытается отбиваться, но генерал-майор Треворса не сломить. Генерал-майор Спринг минуты не колебать, замораживает иного. О, такой иной, Сентериона неровно. Триона, Сентерионы, Сентерионы. Эй, слова. Мамочка, потерялась. Берегись! Эй, ты серьезно? Мы пока не официально не солдаты. Да мне... Только у нас есть способность такого уровня, чтобы сразиться с ИН. Будет чуть-чуть дольше записано Нам нельзя Там Есть инструкторы, узнают Мы не можем просто стоять и смотреть, как Та люди умирают Вызывая подкрепление <звы> он, он сейчас до подкрепления, а потом все Не хочу оставаться один Я пойду с тобой Спасибо <звы> <звы> <звы> Чего радостно такой <звы> не собирался <звы> идти? Ты лучший а что думаешь, я этого не знаю? Я зайду справа, ты заходи слева О, договорились Так, а такое ощущение, кого то сражаюсь я все-таки один Тихо, тихо, уклонение Нельзя дать им даже меня коснуться Чтобы я был просто батин Так, да уж, постарайся Так А, все Okay. Здесь небезопасно, бегите в убежище да, да, да, сейчас же Осторожнее Еще, да? Это еще не все иные Ты можешь драться? Конечно, почему бы нет? Я займусь ими Хорошо, идем Такие охуенные переходы Так, меню предметов отображается во время боя бла -бла -бла -бла -бла -бла, 6, 7 и так далее и тому подобное Хорошо Да мне пока похуй, я пока так Так, нахью, да? Ой, блядь, она все Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, уклони. Конечно, сейчас вам, да. Я прям тогда думали, скуску дам, что ли? Не, ребят. Ой, Вот теперь полный тенфинас. Получай Пока что так. пока эти... А, эти, эти стреляются со стороны, слышно? Так, ну, жизни они отнимают немного, но здесь не просто так мне показали, как тратить э, предметы во время боя Поэтому, ничего страшного Идем дальше Это был последний? Что? На них прямо летит Сейчас, ладно, я думаю разрежет я вас, конечно, не удивлен. А друга до пизда, да? Наги? <соспит> Пропал, бля. <блин. соспит> так, это что сейчас? А. Умри! <связывая> серьезно, серьезно. Нормально Странно. Ты гражданский. О! Она предлагает за нее поиграть. Это она? Да, она предлагали за нее поиграть. Ты должен жить. Во что бы то ни стало. И кольцо, да, да? А ну, Сережка, ладно, клипса. то ты из а, а, нет, я козет. Понятно. В любом, В любом случае, случае, цель у нас одна. Одна цель? Ты... О чем ты? Ты совсем дурак? А? Тихо. Что-то приближается. Э? А? Что это? Что-то сильно Это плохо. Идем а? А, а! Хорошо Это да, босс Блин, на переходы, конечно, вообще как Так, ладно Иди сюда Так, сначала вот так, а потом вот так Отлично Ди... так. почти гениально Так, у него тоже хп показаны Хорошо Так, сначала его сбиваем Потом на да, по-моему, понял. Плани... Я всегда на альф хочу нажать, если Тихо, тихо. Ни хрена себе, он да, да, долбит. Я пока к... к управлению не могу привыкнуть. Так, если уклониться от атаки в нужный момент активируется идеально уклонение. В тот момент до неизвимости можно стать преимуществом в бою. О, да я сейчас молодец. Так, теперь уклоняемся опять. Да отойди, ты от меня. Сука! Способ Способствует... Да, как его побежать? А как использовать этот? А, на 6, по-моему, да? Нет, на 6 это не так На 4? Нет. На 5? Нет. Я не помню, как использовать. Ни хрена сун боевой, прям нормально так. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично, я уклонился, прям как надо. Раз. Отлично. Пока. Если бы я с самого начала бы так действовал, конечно, было бы лучше. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Так, ну, так как это тренировка, поэтому, скорее всего, есть. Ребята. Отлично. С не да. Касан это... Касан это... Касан это... Касан это... Касан это... Касан это... Касан это... Да, она с послами, я, наверное, выгляжу полным идиотом. Не рада, рада, что ты не ранен. Спасибо, сестричка. Да, они обе как и мы, где-то Позвольте представить Я Наги Карман А это Юито Сумираги. Я Наоми Наоми Рэндор. А это моя младшая сестра Касана Рэндор Дээээ Дэээ Дэээ Дивизия Так это от вас было столько шума Алые Стражи уничтожили иных Что? Одержав эту потрясающую победу над иными Вы спасли район Рюдзин Что? А, ну? Что это? Интервью победителей? Именно так Как вы себя чувствуете? Ну хватит уже, хватит Достаточно съемок на сегодня Арасис Спринг О, вы же капитан Араси Спринг А что это за новички? Что? Наги? Наги? Что? А они все? А? Нихуя, телепортировался Классная способность. Здесь мы можем поговорить. Что тут происходит? Я Лука Треворс. Лука Треворс. Септион там ударного класса. Септион шестого класса Лука Треворс. Лука Лука Тарворс. Но я не привык этим класса. да, ты прав. Но а, вы здесь кадеты. Откройте порты, чтобы я мог подтвердить ваши личность. Лука ТРФ, регистрационный номер, запрошу соединение разрешить. Да, разрешаю. Соединение разрешено. Возрождение не будет? Благодарю. Угу, угу. так значит вы четверо где-то что сражаться с иными там да, и сейчас эти будет ручей блядь. блять ну, простить иные вошли в местное воздушное пространство гражданские оказались в опасность разве не опинить ответственность за это? Касан, тебе не стоило такое говорить Суровые слова, но ты права Рэндл. <как> Полагаю, вам всеми что сказать Но первым делом, нам нужно доложить Сапогу держитесь подальше от ресы. Хорошо Так точно Наги А что это? Боевые потери Убиты двое солдат на дежурстве так, а что за... Думаю, там все прикрыто, но лучше не А, это все прикрывает при для Что? Почему? Потому что иные едят человеческие мозги. Да, вид без тел может не лучшим образом сказаться на вашем душевном здоровье. Э, я только представил, как бы сделать телепортировать или... Апортировать а да, Морга слишком далеко, да и наши силы не безграничны. У нас есть время, так что давайте немного поговорим. О, полагаю, вы уже знаете, что у одного человека может быть лишь одна способность одного типа. Но у каждого типа способностей есть свои подвиды и особенности, да и у людей, которые владеют есть собственные силы, и с и с вами, и с вами, и с вами, и с вами, и с вами, и с вами, и с вами, и с вами, и так, мне уже пора. ]しますね. Это мы... бы и нас, если бы way... мы не уничтожили их первыми. Я не позволю этому случиться. Мы ведь все из 567-го да? да? будем держаться вместе и станем отличными бойцами. А, да? Да? Не бойся, зачем тебя, <говорит> них даже повязки, кстати, одинаковые. Пока, пока, <пока> Ю... Юита-сан, Эта девушка, она удивительно похожа на нее Может быть, <пока> мать? Как вариант. Эти двое, судя по их <пока> неграмм регистрации, они из одного <пока> класса. Они что, близнецы? <пока> она такая милая. Понятно, кто о чём. Напомню, она как раз в моём вкусе. А, Наоми. Она как раз в моем вкусе. Касана тоже красотка, но она меня немного пугает. Она Наоми, наоборот, милая и добрая. Она всё смотрела на меня и краснела. Возможно, в этот раз мне улыбнётся удача. А у тебя мысли всё о том же. Ну ладно, нам пора в штаб. То есть, как это, какая разница, мог бы и поддержать лучшего друга, который тебе душу изливает Да, да, конечно, А об этом пойдем Так, ребята, дорогие друзья, любители видеоигр, у меня шмышка отключилась При подключении уровня вы получаете вам очки мозга, открывать различные способности, используя меню настроек а на этом мы будем заканчивать, дорогие друзья Подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров Так же, как и эту Очень надеюсь, что вам понравится этот Кино, вот этот фильм прекрасный Спасибо, ребятушки Всем пока-пока